Привет! Ripple 20% за сутки и вторая по величине по капитализации монеты в мире. Так Полчаса назад увидел новость о том, что SEO Binance объявил о том, что Ripple является основной валютой, через которую будет торговаться вся крипта на этой бирже. Ну и собственно, как мы можем видеть, то что эта информация послужила огромному росту этого актива, этой крипты. За сегодняшний день, с, самого, с ночи, да, с двух часов ночи начался рост, и на, на сейчас он составляет процентов даже 20, 26 немножечко уже подопустился. Ну и давайте технически посмотрим, что же здесь происходит, и на что дальше можно рассчитывать, здесь, какую разметку можно сделать, и на какие уровни. Здесь нужно будет полагаться. Так, ну, первый, наверное, очевидный, который здесь видно, и то, что можно для себя отметить непосредственно, это вот этот вот уровень, который был благополучно сейчас пройден, ну, естественно, был закреплен, да, то есть то, что мы сейчас видим после него, после прохождения на большом импульсе при объемах, естественно, это и так понятно. Второе, то, что сейчас происходит, это вот упор вот, вот сюда, ну, и Собственно нужно наблюдать дальнейшее развитие этих событий, как, как он будет проходить это вот уровень, будет проходить ли и дальнейшее я бы наверное перешел уже на более старший таймфрейм и здесь дальше уже отмечал наверное вот этот вот диапазон, потому что более уровнем назвать я бы не решился наверное, а вот как раз диапазончик, потому что здесь достаточно близко они находятся, поэтому давайте мы его, наверное, вот так вот и отметим, примерно так, плюс ко всему здесь еще вот это вот идет, вот это вот вещи это в любом случае будет тоже являться сильным уровнем, поэтому можно даже этот диапазон расширить, я бы, по крайней мере, сделал так, потому что здесь явно после этого роста была встреча с огромным продавцом, который выдавил цену вниз, После чего снова была попытка. Это практически этот же уровень. И дальше все пошло по нисходящей. Таким образом, что имеем сейчас? Сейчас мы уперлись в 0.46. А, Посмотрим, как его будем проходить. И у нас ближайший тогда будет уже начинаться с 0.51. Ну и диапазон до 0.60. Вот такие вот мысли. Вторая по величине криптовалюта. Вот, пожалуйста, уже на CoinMarketCap номер 2. Капитализация миллиард триста плюс 21% практически за 24 часа. Можем видеть, да? Что тут еще у нас такого из приблизительно хотя бы такой же процент дало? Это неинтересно. DEX дало 21, ну это такое десятое место нам не, не очень интересно вот такие вот мысли друзья естественно на этом фоне я думаю что он может еще подрастать его как будет отрабатывать следующее сопротивление вот на них нужно будет обращать внимание по валютному рынку я сейчас нахожусь в позиции по британец новозеландец это лонг осталось здесь немножечко совсем до тейка я все-таки удерживаю. Думаю, что все-таки он состоится. Пока еще не спешу его закрывать. Так как инструмент находился в значительной зоне перепроданности. Поэтому рассчитываю взять 425 пунктов. Сейчас у нас немножечко меньше. Осталось совсем чуть-чуть. Поэтому ждем, надеемся и верим. Неплохой профит получится. Это агрессивный вход здесь был. На достаточно большом объеме при таком депозите. И относительно портфельной торговли на валютном том же рынке открыто несколько позиций Вы можете видеть это канадец японец швейцарец японец евро и USD все к японцу канадский доллар подошел к второму уровню отклонения взял зато была позиция на усреднение еще в лонг все остальные пока еще находятся в первых отклонениях поэтому относительно их пока никаких не предпринимаю действий ну и относительно наших открытых счетов, ссылочка на них будет в описании под этим видео, можем видеть, что общий прирост 8 и 8,24%, профит 824 доллара, в этом месяце плюс 4%. Напоминаю, что счет был открыт с октября месяца, то есть за 3 месяца вот такой вот прирост. Это консервативная торговля, можем видеть по месяцам, в декабре это 2,45, ноябрь – 1,5% и декабрь 4,09% еще не закончен, возможно, профит увеличится. Относительно же агрессивной торговли была набрана позиция по евро новозеландцу, месяц мы в ней благополучно просидели, в декабре она закрылась профитом в 45,47%, и профит составил 2273 доллара. Также эта ссылка на данный открытый счет будет в описании, можете с ней ознакомиться. Также хотел бы напомнить еще относительно канала в Телеграме, где мы даем оперативную информацию по движению биткоина. Поэтому, если хотите быть в курсе, пожалуйста, подписывайтесь здесь. Стараемся максимально быстро выкладывать все, что думаем. Ну и относительно биткоина, что там за ситуация сейчас происходит, давайте посмотрим. Здесь у меня был отмечен вот этот диапазон сопротивление, сейчас перейдем на 4-х и видим то, что после нескольких попыток преодоления этого уровня, цена сдавала свою позицию и, как мы знаем, практически всегда мы видим, что после вот таких вот формаций они складывалась вот здесь, вот здесь мы можем это видеть еще. Дальше, если мы продвинем и будем анализировать графики, там было то же самое движение, когда цена несколько раз Упирается в уровень сопротивления, не проходит его, мы получаем обратное движение. Естественно, давление стороны продавцов. Но вот сейчас то, что произошло, это явный перехват инициативы покупателями вот этой свечой. И нужно наблюдать тогда, что будет происходить дальше. Этот диапазон еще условный. Он не пройден, так как нужно все-таки закрепиться за вот этой вот вершиной, я бы сказал. И нужно наблюдать тогда дальше. Но я все-таки был настроен в шорт. Относительно битка, об этом я писал вчера в канале, что я все еще за шорт. Но, к сожалению, эта формация пока что не оправдалась. Посмотрим в дальнейшем, как это будет происходить. И мы видим, что здесь на 4-х еще формируется диверочек, дивергенция. Да? Отработает ли она себя, будем наблюдать, будем смотреть. Да? Но как бы на объемах у нас тоже есть нисходящий объем. Что у нас на MACD? На MACD то же самое да, происходит. То есть, в принципе, дивергенция здесь, начиная с 4 часовика. На дневке ее нету. На часовике, на часовике она ну, можно сказать, что наблюдается тоже, да. Каким-то образом тут немножечко э ниже эта вершина. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. И до новых встреч. Пока.